Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое небо. Итак, Здорово. у нас... Здорово. А, у нас сегодня на повитке серии. А, догнать КВК, но... но но но ну но, но но Для начала нам нужно захватить антенны на, в лагере на болоте. А, то бишь помочь, короче... О, смотри, а, помочь, так сказать, свободе еще раз. Я надеюсь, последний раз помочь а, Свободе а, защититься от таемников. Вот. А, нам нужно, короче, захватить дви, два пункта. Две антенны. Один на болоте вот здесь. Второй. Второй, получается, на стоянке на ферме. Окей. Давайте с вами начнем. Так. А, я, я, я, я, я, я. Что у меня? Так, патрончики есть. <coughs> В принципе, так. А, бинты, аптечки в принципе есть вот это можно либо продать либо убрать ну я думаю продам потому что я в принципе подствольником сильно так не хочу пользоваться как бы. у нас есть кстати 8000 почти 9 можно что-нибудь в костюме улучшить одно там все по 5 косарей короче Ну, можно будет попробовать что-нибудь улучшить давайте сейчас бегаем короче Опа, опа, яма. Опа, опа, чуть не упал. Так. А... Товарищей... это технику. О, сейчас. Как... Так, привет. Здесь, так, ты ага, ты пока. Будь здоров, парень. А, так, подли... А, подчиниться. Подчиниться. Я надеюсь, я, щ... я сейчас подчинюсь, и я надеюсь, мне хватит, короче, денег, чтобы что-то купить хотя бы одно. Хотя бы одно. Так, пистолетом я не пользовался, окей. Так, а что у нас. Даже при повреждении первого слоя обеспечит своему носителю неплохую защиту. Прочность плюс 50. Термозащита. Так, прибор ночного видения, радиозащита. Опа, вот это что-то открылось. Отлично, поглощающий энергию пули. 750! 750 отлично поглощает энергию пули. Давай. Давай. По нам много стреляет, поэтому это в первую очередь сделаем. Следующее уже будет у нас а, прокачаем прочность. Прочность прокачаем. И, короче, так, я убираю. Значит, вот это. А, давайте 5 аптечек. Усложним себе задачу. Так, так, что у меня тут... Ну, в принципе ничего. Все. Вот как... Я в принципе готов. Я в принципе готов. Можно отправляться захватывать антенны. Можно отправляться захватывать антенны, так сказать. А, мы хотели, короче, давайте, да да да да, да, да, да, да, да, давай, ка мы сейчас проверим, посмотрим а... вход, вход. А... Так, погоди. Здесь я заберусь. Вход, короче, к штуке, где летает. штуки где летает свечение. А есть здесь что-нибудь, ну, здесь по-любому ничего нет. А, надо вот этим радаром, короче, пользоваться. Детектором пользоваться. Самой той штуки, где летает. Так, может здесь где-то как-то можно пройти? Дверь заперта. Хорошо. Может здесь по верху как-то через крыши? Стопэ. Может я смогу перепрыгнуть? Не смог. Так. а почему я не загружается? -то? Не смог, не смог я перепрыгнуть. Сейчас еще раз попробую, короче. Нет, так нет. Я сейчас сделаю, знаешь как? Запрыгну вот на эту перилу, бляха! Это не считается, это не считается. Запрыгну короче на эту перилу и попробую с разгончиком куда прыгнуть. Давай-ка, как-то, бляха, бляха, бляха, Ч такой резкий там юпти мать. Опа! Все, отлично. Отлично получилось. Так. Что, я. я. я. А, нет. А туда выше я не, уже не допрыгнул. Зря, зря. Погоди-ка, может, что с этой штуки. Нет, навряд ли. Навряд ли. Навряд ли. Нет, я на нее даже не могу запрыгнуть. Короче, мне бы вот.. Э -э Через тот забор бы как-то. Ладно. Плохо. Плохо. Бляха. Мне теперь надо как-то перепрыгнуть обратно. ай та та, -та, -та, -та. <связывание> Плохо. <связывание> так, а где я сохранился? Я сохранился на той, уже на той стороне или нет? Нет. Все хорошо. Окей. Ладно. Короче, если вы знаете, как попасть к той штуке, напишите мне в комментах, и мы сходим проверим. Сейчас вот здесь еще пробегусь. Может здесь, здесь как-то? А, понятно. Ладно, отправляемся, короче, очищать антенны. Захватывать антенны. Я там не перегружен? Нет, все нормально. Все отлично. Все отлично. Так, судя по всему, мы будем сражаться с наемниками, поэтому я беру, короче, сразу автомат. Сразу ил 86 Вот надо как-то, не знаю, проверить. Вот смотри, вот... вот... А. Ну да, видишь, мне бы вот так вот перепрыгнул. В лучшем случае как бы мне бы на эту крышу как-то вот здесь как-то же можно бляха как-то же можно попасть а ну-ка погоди-ка может я смогу Эй, народ, нас. лагерь на болоте засекли леха там сейчас начнется бойня что ли я тут херней страдаю. Я просто взгляну. Я просто взгляну. А, нет, нет, нет, здесь, здесь эти ворота, поэтому. Так, все, бегу, друзья, все бегу. Чуваки, я бегу к вам. Так, у меня такая один допингка стал был, да? Бляха, я так хочу туда. Так где они там? Ох, ох, ох, вижу, вижу. Так, а где свои, где свои, где не свои? Я что-то не могу понять. Вот это по-любому не свои. Так. Ох, ты падла! Живой. Я думал, он так отлетел, короче, умер. Готов. Хорошо. В принципе, нормальный такую я позицию выбрал. А в смысле? А погоди-ка! А что-то! Погоди а, а что такое? Почему они начали по мне стрелять? Я ч ⁇ своего кого-то убил, что ли? Что за дичь? Так не пойдет? Нет, так не пойдет. Я перезагружусь. Так. Да-да, точно. Мертвый. Враг. А, все, что Иди Идилов-то! Я, значит, своих шмалял? Отличная работа! Все антенны у нас под контролем. Начинаем сканирование. Все? Мы засекли координаты тоннеля. Район заброшенного завода. Именно оттуда в темную долину пруд наемники. Группам, внимание! Найти и уничтожить тоннель! Интересно. Все, главное. Нормально. Уничтожить наемников холл завода. Ты и стрелять собрался или разговаривать? Убери а Погоди. Его. Нет, я сейчас вообще на задание пойду. Причем на задание вам помогать? А не... Нет. Там где-то, короче, бойня. Так, ништяки собрали. Ништяки собрали куда? Ой, ⁇ пти, мать. А, это наемник. И это наемник, хорошо. Нехрень! них ни хрена Нихр... Нихр... Нихр... там! Хо -хо -хо -хо -хо. Вот это... Вот это, да. Вот это бой. почему я здесь не могу пройти? Я бы сейчас как будто... Ошма! Вошмаля! Ну, Бляха, бегу, бегу, бегу, Слишком Так, снять с крыш, снять с крыш. А я могу как-то, не знаю, в обход обойти. Бляха, и высоваться то страшно, ебте мать. Ай-яй-яй! С крыш! В ужара, ай тя Да плеха! Как бы, как бы, как бы так? Ловили мончик. А там-то откуда стреляет? Значит там обход есть? Я могу там обойти? You people! Hey, people! people. people. Леха, продвинутые чуваки, смотри People, бляха! Значит, я здесь могу обойти! Окей! Так и поступим! Как говорится, умный в гору не пойдет, умный город обойдет. А в смысле? А, а в смысле? А они тогда как сюда попали? Непонятно мне. Непонятно мне, епт, мать. Епти, блядь, ебтибать, кого стрелять-то? Где? Где кто-то? Где враги, где враги? Да блеха, ну ты еп-тип-юп-пт-тп-тпт. Я за километр от него, и он мне не дает пройти, епте. Тихо. Чисто. Продвигаемся ну просто со всех сторон. Попробуем удержать их во дворе. А ты наемник, давай через задние. Граната не дура. Граната не дура. Так, ладно. Через дом, через дом. Так, наши. Тихо. Ай-ай-ай! Ты прикинь, ты прикинь. Он без фонарика. Собака. А я не вижу его. Тихо, тихо, тихо. А что? А что? Гронаты падают, дичи, Эй, случай лучи наебник возьми гранату подищёвки а <звы> ты погоди никого не вижу Ладно, сейчас этого обещу Оп. хотя бы чуточку патронов лоб сейчас вот эти вот еще <звы> тихо свои нет они сдерживают как вот как они сдерживают их там целая куча короче и один наемник все таки прошпыгнул как как они так сдерживают вот как скажи мне вот как они сдерживают это? <проса> я что там не сохранился что-то так <проса отлично Хорошо, хорошо. Быстро, быстро, все забирай, быстро, пока я тут не прибежали. Еще. Наемнички. Так. Так. Тихо, тихо, быстро, быстро, быстро. Там что-то взорвалось. Там что-то взорвалось. Такими, бляха, перебежками, короче есть то нет есть что вкусно че какие-то ни нищие наемники так откуда они? они оттуда выбегут или здесь есть тут проход ты че там и эй пипл ты че там ты че там пипл Хорошо. Мне куда мне? На крышу надо или что? Куда? Что мне надо сделать-то? Мне наверх. Ух ты, ни хрена себе, супер ниндзя! с улицы никто не будет так а здесь есть тогда где погоди вон он там гуляет а свой это тот что ли опа папа тихо вы там ля они просто ля они просто Так, а там а там, там, там, там против. Блеха, упал. Такая выгодная позиция была, я упал. А сейчас, сейчас. Готов. Тихо, тихо, тихо, еще один. Обабата-та. Бляжара, жара, просто. На. Есть кто еще? Бляха, вон еще. Там еще, еще, еще, еще тихо тихо спокойно аккуратно аккуратно ⁇ пти сколько у вас? -то. аккуратно а это внизу так а здесь есть то еще Патроны кончатся, буду этими гранатами закидывать. Хотя у меня ружье еще есть. Хотя у меня еще есть ружье. Так, мне как-то надо пробраться. Та-та-та-та-та-та. А что, нет? Здесь нет, не сюда? Мне как-то через вес, через верх надо проходить, тихо. Что-то подлагивает, непонятно. Опа. Тихо, тихо, аккуратно. Не сюда? Куда мне вообще надо-то? Погоди-ка, уничтожь наемников холл, -завод. холл завода. холл завода. Пол завода. Какого хера я здесь-то ползу? Ладно, они там воюют, короче, внизу получается. Чисто. Пол завода, пол завода. завода, это у нас так, там смотри красная точка на карте появилась. Прикрой меня. я не туда пришел. Пол завода, был завода, ничего, все по по поубивали уже всех что ли? А, здесь не пройти. О, тихо. Здорово. Сидит, бляха такой. Так как мне туда попасть? И, и значит я правильно шел. Погоди-ка, значит я шел правильно. Народ, подскажи. пипл, подскажи. Подскажи и покажи. Окей, а спокойно спокойно идем идем вот так идем спокойно так идем здесь здесь наверно какая-то дверь я пропустил просто идем спокойно так сюда поворачиваем окей может здесь дверь какая Хирушки. а мне туда не пробраться а как это брать А ничего не крутится, нет? Значит, я правильно шел. Значит, через верх как-то надо проходить. Где-то лестницу искать, Пойдите что ли? Гранату. Так, здесь никак не пройти. Опа, опа, тихо, тихо, тихо, тихо. Ты где? Причем на крыше, прикинь? Как он туда попал? Да, поворачиваем. Окей. Может здесь дверь какая? Хирушки. Надо как-то пробраться. За этот, за. Ну, вы поняли, за грузовик. Так этого обыскивал, нет? Ой, намутили того ой, намутили, теперь, теперь вообще ничего не, не найти. Тихо. А, у меня же еще есть этот. Мет Меткий пистолет. Погоди, значит, здесь как-то, вот здесь как-то, наверное. Опа, Быстро, быстро, быстро. Ух ты, ты смотри, сколько их там, бляха. Ну-ка. Минус один. ну да давай, высунись. где? Да я здесь. Ты-то высунись, и э, гад Тихо-тихо. Готов. Там еще должен быть. О, о вижу, вижу. Я тебя вижу, говнючу. приехал Такая выгодная позиция была и все заклинило. В смысле? Вс, его просрал. О, тихо, нет. Готово, отлично. И что же, наемников холл завода выполнена. Отлично за наградой Я сейчас же и приду Я сейчас же и приду за наградой Наградка это хорошо Все можно в принципе выходить да? Наверное. Ил свой убрать А смотри Здесь даже этот появился теперь Как его там Проводник На, да, смотри, он проводник появился. Я весь внимание. Так, и что там? Куда ты можешь отвезти? Что по ценам? <coughs> Темная долина стоит на ферме. Ангар, дядьки Яра 80 рублей. А, ну в принципе, смотри. Недорого. Ангар, дядьки Яра, это, наверное, вот как раз. База, да, этих свободов. Ну, пошли, чё, 80 рублей, не жалко так, как, как, как бы. Да, вот, слышишь музычку, слышишь? Слышишь музычку, да! Ляха, что-то подлагивает. какая какие-то. Винды пошли. Здорово, так. сталки. Здорово. А, у тебя мне... Нет, не у тебя. Удачи тебе, сталки. Давай. О, Годи. кормилец. Мне надо... Будь это... здоров, парень. Отремонтируйте, это а она, она глючит и глючит. Очень, очень глючит. Че, не хватает, да? Мать. Так а кого выбрать мне эту. награду. У Ганжа? Ганджа, Ганджа. Эй, Ганджа, Ганджа, Ганджа, сюда. Поправить и, здоровье. На. Так, э, есть работенка, что ты можешь мне предложить? Есть что для меня. Шесть с половиной. Да куда ты меня опять поволок-то, бляха? Так, а есть работенка? Пару ночей подряд я видел свет то ли от сигарет, то ли от фонарика с заброшенной а подстройки на заправке. Идиоты, Если возникнет желание, почему бы не сходить, проверить? Ладно, там Все, нечистая скажешь, сила делаем. под боком завелась. Сами думать, не Пусть не ее, А то вдруг это опять гупы со свалки полезны. Так с таким стримом разобраться блядь. надо. А, ну давай, чё? расплатишь давай захочешь выпить подруливай я всегда вот. на месте так погоди а, а 6 6 806 так, скажешь, я брат? сейчас добью короче свой костюм о кормилец чем пришел Полигон. удачи тебе стал добью свой костюм чем мне можно на прочность Зона, это прочность а, Ага -а -а. И все, да А или нет Или для этого мне просто денег не хватает Модификации другие Другие модификации Другие модификации А ну здесь наверное просто денег не хватает Ну в принципе ночного видения Я так сильно не горю Опа погоди-ка Бронежелез спектр Усиленный военный бронежит хорошо защищает носитель от пуль из ручного стрелкового оружия. А как это взять потом? Или она самого. Это, когда деньги у меня будут, она откроется. Сколько она вообще стоит? А, другие модификации нужно написать. Понятно. Ладно, ну, в принципе, основное это я все взял. Основное то я все сделал. Значное видение мне, в принципе, так себе. Радио, химзащита нужно. Ладно. Ладно, разберемся. Так. а, -а, -а, а Бандиты! Считаете, Я бандиты думал, это кровососы, это бандиты, бляха! А чё рычало тогда? А чё там рычало тогда? Эти и перед тобой после в ряды Ладно. Я вот просто не могу понять, а что тогда рычало там. <смех> <смех> <смех> Бляха, заметили, что я сразу уже... <смех> да сдох не падла. Да в смысле, что такой бронированный, да ебки, мать? Сколько их? Четырнадцать? Или это вместе с, со свободосами, которые рядом? Выгляни, в окошко. Падла, ты смотри, какой, А, а все? Или кровососы здесь по ночам появляются? Если кровососы по ночам появляются, то чуваки, вы зря здесь привал сделали. Если бы я вас не замочил, вас бы замочили кровососы. Было, было бы хуже, было бы больнее. А так просто мгновенная смерть. А там, если кровосос нападет, пока он тебя будет раздирать, там, знаешь, там, все, фигня, ты будешь живой, там. Будет больно, будешь мучиться. А так без мучений. Даже Спасибо. ганджа ганджа ганджа Еще еще то есть Да не так было на заправке там бандиты обосновались и похоже за вами следили косарь ладно косарь если будет еще раз дойдем к зови так все да нету здесь больше работы заходи на следующей неделе обещает ладно, косарь так знаешь на мелкие расходы так сказать да, косарь окей так с этим мы разобрались совсем кто знает, а, как попасть вот в эту хрень, где там светящийся летает, напишите в комментах, вот. Здесь еще. мутант, казармы в шахте. Казармы в шахте? Что за казармы в шахте? Окей, ладно. Видос у меня подошел к концу, друзья, вот. А, в следующей серии, значит, если вы мне напишите, как пробраться, где летает эта хрень, то изначально мы с вами слазим туда, вот. А, ну а потом пойдем догонять клыка, это у нас получается на свалку, да, на свалку в барахолку Окей, можно в принципе будет еще забежать вот сюда а, Колькиному пеньку Вот, ну там разберемся Ну короче, основная задача будет в следующей серии вот сюда В барахолку, вот